Здравствуйте! Пока светит солнышко на дворе, поют птички, и решила снять вам свое солнечное окошечко. Показать, какая красота при солнечном свете у меня на окне, так как я снимаю обычно свои орхидейки вечером. А сейчас появилась возможность снять их днем. Дендробиум прекрасно здесь красуется по центру окна. А здесь в уголочке моя желтая красавица, которая очень сильно пахнет. Она такая пахочка ландыша или чем? Не пойму, Он такой запах приятный. С одной стороны, у меня пахнет эта желтая красавица. Я ее в вазочку хрустальную поставила. А сверху такая поддончик. Она у меня здесь в керамзите растет. Посмотрите, какая прелестная орхидеишка. Это мультифлорка, она не крупная. А с этой стороны у меня Леодорка. И вот так у меня, а под центру Дендробиум. И вот так у меня красиво на моем окошке. Теперь подробно. Возле этой желтой красавицы внизу у меня растет башмачок. Сорт вот такой. Очень красивый. Вот он пустил молоденький листочек. Значит все у него хорошо. Ему все нравится. раз появился молоденький листочек. Рядышком растет орхидейка сакура. Я ее сажала в систему. Пенопластовые коробочки, резала на кусочки и посадила в эти пенопласты. Но что-то мне не сильно нравится. Я и добавила сверху мох. Такой из лесу, который вот зелененький немного. А этот подсох, так как скоро будет новый мох. Ну Но моя сакура набирает бутончик. Как только расцветет, я вам покажу как она будет цвести. Это с открытой корневой, чуть позже. Вот это орхидеюшка я посадила. Тоже в керамзит. А сверху добавила мох. Вот видите, и сверху даже шишечки положила. Такие маленькие. Хорошенькие две штучки. Чтобы она думала, что она в лесу растет. Прекрасно они себя чувствуют. Все у них замечательно и хорошо. Эту орхидеечку посадила внизу керамзит. Вот, и сверху обложила мхом. Мох живой, видите, даже зеленый. И она себя прекрасно чувствует. Листики твердые. Тургер не теряют. Цветонос пока нигде не пускает. Будем ждать дальнейшего ее цветения. Эту орхидешку с открытой корневой системой немножечко не нравится. Мне такая система, так как нужно вовремя ее поливать. У нее пока все нормально. Цветоносик. Наращивает. Все хорошо. Но посмотрите, корешочки. Корешочки у нее хорошие, зелененькие, раскуклившиеся. Но вот эти вот воздушные корешочки, они подсыхают, аж скручиваются. Мне это не очень нравится. Чуть-чуть вовремя не полила. И она начинает листочек терять тургор. Правда, потом быстро отходит. Этот молодой листик такой прекрасный. Гладкий. Дальше. дендробиум у меня стоит на окне. Красавчик. Всех красавчик. У меня были всегда Нобели. А это дендробиум вот так называется санук. Ну, решила попробовать. В один горшок посадила два растения. Сильно много бульб Хорошее растения. Вот этот второй будет голубого цвета вот начал пускать молодой листочек может быть и цветонос пустит вот этот уже не пустит цветонос видите сухой а этот еще может пустить он тот может пустить он в серединке пускает цветоносик Длинненький. вот как здесь на такой длинной палочке и очень красиво цветет такие цветочки нежные нежные прям весенние приятно дальше эту орхидеечку я посадила также в керамзит и поставила ей для утяжеления такие тяжелые камушки так как посмотрите какой лист у нее огромный вот моя рука лист еще больше чем рука и он переваливается и цветоносы сильно большие вот наращивают бутоны уже набираются и второй цветонос набирает бутон вот это срезать бы, потому что я не берусь за ножницы за секатор так как один раз я срезала была и оно резко пожелтело и я сказала все пока не засохнет обрезать не буду это орхидеечка орхидеечка тазиатская я посадила ее в мох и она прекрасно себя чувствует видите сколько Наращивает корневых, корнюшечек. Не Я думала это цветонос, но похоже на корешочек. Ничего, дождемся и цветоноса молодые листочки. Он в пазухе что-то растет. Молодые листочки растут. Все у нее замечательно. Эта орхиде... орхидеечка тоже хорошо растет. Это в, в системе кора просто. И это орхидеичка в коре. В коре они нормально растут. И вот у меня леодора. С этой стороны я поставила леодорушку. Похучку свою. Тоже вазочку поставила. Посмотрите, как красиво смотрится. Она возвышенная получилась. Она начала засушивать свою верхнюю часть. Но я пока не срезаю. Вот это вот. С этих зелененьких еще будут цветочки. Так как у нее револьверное цветение, она будет цвести на своих цветоносиках. С этой стороны у меня желтая красавица в вазочке хрустальной. А с этой стороны леодорушка. А здесь я размножаю детки бегонии махровой. В прошлом году, кто видел мои видео, как она сильно красиво цвела. Посмотрите, какая она махровая, махровая набитая на улице я снимала видео вот кому надо пишите пока еще есть детки здесь 8 деточек примерно а это бальзаминчики махровые тоже малиновые очень красивые. и это растение очень красивое это генура посмотрите какая она прекрасная у нее листики бархатные с поднизу фиолетовые а сверху зелененькие ну, совместное сочетание очень красивое. Это ампельное растение. Она больше, э, ну, любит свисать С ампельных горшочков. Тоже красиво очень получается. Вот такие у меня деточки есть. А здесь стоят мои реанимашечки. Пока у них все в порядке. Они стоят. Никаких движений. Про них сегодня говорить не будем в следующем видео у них хорошо но конечно вот эта реанимашка в перлите вообще замечательно листочек увеличивается прямо на глазах мне очень нравится в следующем видео расскажу как я ухаживаю за этой реанимашкой которая растет в перлите за этой которая над водой которая корешочек попадает в воду и в во омхе. а сегодня на этом останавливаться не будем также в перлите я выращиваю вот, растение у меня из таберни Монтана. Оно очень тяжело укореняется. И в перлите оно укореняется. Вот пускает молодой листочек. Я доставать не буду. Оно стояло на солнце, и поэтому перлит позеленел. С этой стороны беленький, а который частью стоял к солнцу, позеленел. Так тоже укореняется очень замечательно. А вот это само растение таберни монтана, оно очень медленно растет, оно цветет постоянно, бутоны дает большие, распускается в виде розочек. Если надо кому подробности, пишите, буду снимать видео и рассказывать об этом растении. А сейчас хочу представить вашему вниманию орхидеишку, которая растет в пеностекле. Ей что-то не подошло. Видите, начал желтеть листочек. Все было отлично. Это неделя она находится в пеностекле. Это черная орхидея, black. Сейчас. Black Mambo. Ей что-то не подошло. Сейчас я хочу раскопать это пеностекло и посмотреть из-за чего пожелтел листик. Либо просто он отмирает. Либо там что-то происходит. Бывает вот такое: одним орхидеям подходит пеностекло, стекло, другим не подходит. Вот моей сейчас посмотрим, чего тут не подошло. Сейчас нанимаю пеностекло, стекло, хочу посмотреть, что тут случилось. Если что-то не то, буду менять эту вот систему. Ну, конечно, посмотрите. Видите, не подошло моей орхидейки, Прогнили все корешочки. Это прошла ровно неделя. Она начала показывать свои условия. Вот у нее все было в порядке. Сажала вот эти длинные были зеленые корешочки. Видите? И запах. Думаю, ну что ж такое запах? На всю квартиру прям гнилостью воняет. Или пеностекло вонючее. Или что. Вот нюхай его, оно воняет и воняет. Не подошло. Не буду я сажать в пеностекло. Не нравится мне. Может кому-то нравится. А мне не подошло. Вот это надо зачистить. Видите? Листик где оторвался, Вот эту часть. Сейчас зачищу, вот это обрежу. И будем сажать ее в другую систему. Пойду по помою горшочек. Моя орхидея не превратилась чуть-чуть бы и в реанимашку. Мне так ее жалко. Я думала, пена стекло. Все хвалят, хвалят. Надо же попробовать когда-нибудь. Вот эту черноту придется всю срезать. Ну, а что делать? Ну, будет реанимашка. Это толстенький корешочек. Будем наращивать корневую. Цветонос. Цветонос тоже срежем. И не надо. Жалко его. Большой, длинный. пастырь какой. Может, еще подсвел. Ну, какой тут подсвел. Тут сил нету возродить, вырастить корни. А подсвел тут подсвет. Ну, давайте до первой почки. Все-таки будут какие-то силы в этой орхидейке. А этот цветонос поставлю в водичку. Я вам покажу, как у меня цветоносы стоят в воде. Как они себя чувствуют. Здесь еще что можно срезать. Смотрю. Вот это зачистить. Все, стекло мне не нравится. Значит, это не мое не мой метод. Если кому-то удается выращивать орхидейки в пеностекле, может быть с добавлением керамзита попробовать, то это еще дело. Но это пеностекло уже воняет, я его уже не буду никуда применять. Хватит поигрались. Думала, ой, прям волшебное что-то раз. И пойдет красота. А не тут-то было. Пене стекло это тоже загадка. Видите, каждая, может быть, азиатская орхидейка бы пошла в нем расти. А эта орхидейка не хочет. Ну, хорошо, что я вовремя увидела листочек и запах этот пошел. Вонь на всю квартиру. Вечером прям ложится спать. Я ее поставила у себя в спальне. И пока не уберу, оно воняет, это пеностекло. Думаю, ну что ж такое? Ну пеностекло, оно не должно вонять. Посмотреть, что ж тут должно вонять. А оно вот эти корешки набрали, гнили. Видите, посмотрите, как они прогнили хорошо. И этот запах весь впитался в пеностекло. И оно выделяет на всю квартиру этот запах. Это я все выброшу и уберу. Эту орхидейку я оставлю на ночь, пусть она подсохнет. А завтра продолжим с ней видео, что я с ней буду делать, в чем я ее обработаю, чтобы не пошла гниль дальше. Но Для этого мне нужно подсушить корневую систему и саму попку. Так как если я сейчас буду мочить, она еще хуже будет. Продолжим видео завтра про эту орхидейку. Это черная орхидейка. А это я пока все уберу. И на стекло выброшу. Помою. И будем сажать ее в другую систему. Вот посмотрите, даже на корнях появились какие-то точечки. На корнях такого не было. Это явно грибок какой-то пошел распространяться ужасно ужасно ужасно но ну, ничего ну корнишки тверденькие ну все оставляем ее пусть она подсохнет а... будем продолжать с другой орхидейкой вот этот корешочек который в точечку, мне тоже он очень не нравился и у основания вот здесь черное, я решила его срезать не знаю, тут маленький проводник вот зелененький а вокруг черная, чтобы не пошла черная гниль я решила его срезать и выбросить а эти корешочки все оставлю вот я зачистила стволик Возьму вот такой горшочек непрозрачный. На дно поставлю поставила керамзит. И просто оставлю свою орхидейку. Пусть она до утра подсушит свою корневую шейку. И те срезы, которые я ну, обрезала лишние. А в следующем видео вот я, у меня есть такой препарат Максим. Я буду не фундазолом. А максимум обработаю всю черноту. Он идет в такой ампулке. Он хорошо подсыхает. Живые корешочки нельзя не мазать, а черноту обработать можно. То есть, если я открою ампулку, она у меня высохнет, выброшу. Я взяла такую баночку. Она хоть и большая будет, но... При открытии этой ампулки, это я завтра буду делать в следующем видео, я всю жидкость помещу в эту баночку. И продолжим с вами завтра видео. Так как сегодня корень очень влажный, сегодня делать ничего не буду. Покажу вам посадочку, которую я делала. Совместную в горшочек, как она себя чувствует. Вот мои орхидешки варигатные. У них все замечательно, все хорошо. Видите, растет молоденький, он листочек показался. Значит, замечательно. Этот листочек очень хорошо подрос за это время. А средняя мультифлорка полосатенькая, фиолетовая, пока не хочет выдавать мне листочки. Но варигатные орхидейки меня уже радуют. Скоро. Может быть в следующем видео, да, буду снимать их, поливать тоже буду, потому что горшочек стал легкий, система у меня автополива. Я вам покажу, как я буду поливать свои цветочки и расскажу, как я ухаживаю за орхидейкой, которая растет у меня в перлите. Она замечательно себя чувствует. Если бы не этот коронавирус, я бы пошла купила перлита и посадила бы свою черную торхедейку в перлит процентов Ей было бы замечательно. Но так как магазины сейчас у нас не работают и выходить из дома нежелательно, делать этого не будем. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. До свидания.